The family is the union of man and woman, And the union of homosexuals is not family. The the family. Партнеры, друзья, братья с Запада, мы хотим с вами дружить, торговать, ходить друг к другу в гости, с визами или без визы, но не навязывайте нам то, что нам не нужно. У нас никогда этого не было. Страшно, когда вот если женщина именно так сознательно не хочет иметь детей. Ну, это ужасные женщины. Как можно не любить детей и не хотеть детей? Аборты это, ⁇ это болезнь всех. Это личное дело каждого. И все зависит, конечно, от материального как, обеспечения благосостояния. Кому рожать? Для чего рожать? Где, Где их воспитывать? Как их выращивать детей? Библия скуни степен пикорпу борбатулы фимеш фимеш степен пикорпу борбат. Да часто есть речи прочитать. Но есть и о Я не верю в это. Как это мужчина вмешивается, что женщина с телом делает? Женщина это, женщина мужчина это мужчина. Это ян. Как тут столько что, куда может вмешаться, я не понимаю это. У женщины, конечно, она домохранительница, скажем так, воспитательница детей. Ну, мужчина тоже должен помогать. Раз так сегодня принято, что даже мужчина может взять и больничный лист по ходу за ребенком, по нему It's not that mothers are better or fathers are better, but uh, two fathers as uh, they might be wonderful fathers, but they, they even together in their combined effort cannot make up for the absence of, of one mother. Церковь никогда не призывала к вмешательству. Церковь обязана вмешиваться, конечно, это тоже... Ну, она должна свою паству наставлять духовно. А то, что государство там будет влезать в дела церкви, это очень сложно. Государство для того и существует, чтобы оно все мнения учитывало. Тогда мы будем жить действительно весь мир, как одна семья. Israel has a positive uh, demographic policy, it uh, makes population growth. Some countries which have traditionally high population growth, like maybe Nigeria. Традиционно личный аккаунт, если эксприма негатив, то часть традиционал по парке его стиль. баги, бинять, тащь, финансать, различные проекты, которые субменяют, субменяют что не Традиции, респект, все чего-то În anul 208, Georgiare, și alt război deja din provincia Georgiană, Ossia de Sud. Amul fost uh, provocate, susținute și conduse de guvernul și armate de Fede, federație rusă. În urma acestor război, aproape 40 de oameni au fost din uh, lor. Copilaș Grămojoară, alături de domnul președinte, nu este o ocazie uh, des întâlnită să faceți poze cu președintele țării.